Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный эфир с очень интересным спикером Елена Штагрина. Тема нашего сегодняшнего эфира очень интересная, Какие, какую одежду стоит выбирать под разный тип фигуры. Лена в этом большой мастер, она очень интересный педагог, очень интересный спикер. Здравствуй. Привет. Привет. Как меня слышно? Хорошо? Да, тебя отлично слышно. Да. У нас, как всегда, были очень интересные вопросы от наших зрителей. Да, я читала. Я очень рада, что ты пришла на мой эфир. Я сейчас открою вопросы. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас найду. Тема сегодня про имидж. Участвует Елена Штагрина, имидж-эксперт. Мы уже давно общаемся с Анной, автор книги Имиджбук, создатель школы персонального имиджа и многочисленных марафонов и курсов по имиджу. Так что тоже можете задавать вопросы, но мы приоритеты даем тем, кто писал э, вопросы в чате, правильно я понимаю? Да. Очень интересные вопросы были, да. Я хочу в очередной раз поблагодарить наших читателей. Знаешь, как это приятно, когда читают люди такие вот стремящиеся улучшить свою жизнь. Это очень мне прямо нравится. И я э, даже не знаю, с какого вопроса начать, потому что все очень интересные. Но вот, конечно, давай, Лен, может быть, вот пройдемся сначала по типам фигуры, mm -hmm. а, потому что спрашивали, какая одежда под, под грушу, какая одежда да. под э, песочные часы и так далее. Давай, наверное, по типам фигуры, чтобы ответить сразу на несколько вопросов, а потом я буду еще точечные да. задавать. Э, смотри, я бы наверное хотела начать с того, что вообще, почему это ты фирмы создали с тобой, да, потому что, э, ну, у тебя есть такой очень топовый, э, помимо автора жизни, марафон матрицы стройности». И на самом деле здесь же вопрос не только о том, что делать там стройно или не стройно, вопрос в том, что девочки недовольны собой, своей фигурой. И даже когда худеют, и даже когда худенькие, они всегда имеют некоторые проблемы с фигурой, которые исправить нельзя. Ну, такими мы родились, да, как один из моих учителей говорил, что выросла, то выросла. Поэтому, ты понимаешь, и очень многие, вот даже ты писала пост, они забывают о том, что одежда — это мощнейший инструмент для красоты визуальной, наверное, самый мощный. Хорошо, когда ты раздеваешься, себе нравишься, но хорошо, когда ты красиво одеваешься и нравишься окружающим и э, отражение в зеркале, потому что имидж это все-таки когда ты нравишься окружающим, это то, что о тебе думают люди. И поэтому кто бы худел, поправлялся, строенил, я считаю, что зная свои фигуры. И самый большой секрет, который касается типа фигуры, я сейчас раскрою всем девочкам, что не существует идеальной фигуры. Может быть даже то, что вы видите в Инстаграме, это все равно Фотошоп, это все равно миджмейкинг, это все равно уже кто-то над этими девочками поработал, чтобы они были красивыми. Так вот, нет одного наряда и нет одного волшебного платья, которое твою фигуру сделает идеальной. Поэтому, когда мы изучаем свой тип фигуры, свой силуэт, свои хорошие стороны, свои негативные стороны, я о них тоже всегда говорю, потому что нужно трезво смотреть на себя, понимаешь? Если у тебя нет талии, у тебя ее нет, и не надо с себя ее выжимать, понимаешь, и выдавливать ее поясом и делать себе три колбаски, вверху и внизу, знаешь? Вот. Поэтому, когда мы говорим о типах фигуры, это не просто и девчонкам интересно знать, ой, у меня там прямоугольник, треугольник, ну и что? Вопрос. В познании типа фигуры всегда идет ответом на то, какие элементы одежды ты должна выбирать, чтобы свою фигуру сделать приближенной к идеально песочным часам. А что у нас такое песочные часы? Это просто пропорция соотношения, когда у тебя плечики равны бедрам и чуть-чуть выделенная талия. Да? Ну, то есть вот этот гармоничный для нашего глаза элемент, когда глаз движется по песочным часам, когда ну, нам это нравится, потому что это так в подсознании запало, что это идеальная фигура. И почему именно такая? Знаешь, ты никогда не задавалась вопросом, <свечу> <свечу> <свечу> ну, это все очень просто, это тоже психология, потому что э, женщина свою фигуру пред представляет мужчинам как бы мы там не были современные, боролись да -да. Значит, а мы как бы боремся за внимание мужчин для того, чтобы там завоевать его внимание. И как бы мужчины всегда интересуются женщинами подсознательно. Э, сексуальный инстинкт — это не просто, что он хочет, это как бы продолжение рода. И он смотрит, насколько у нее там поднятая попа, торчит грудь и есть стали. Ну как бы, что место свободно, то есть она не беременна. Поэтому все женщины стараются максимально подчеркнуть, что какой бы толщина она ни была, что окей, у меня то все нормально, тут Нормально еще Италия есть. Вот как бы, ну, Да, про, да это, я, это я рассказываю про живот, что мужчины в первую очередь обращают внимание на живот, и если его нету, значит, можно с ней вступать в какие-то отношения. Но знаешь, Лен, тут же интересная такая вещь. В разные времена была же разная мода на фигуры. Когда-то было модно, чтобы был высокий лоб, да, и вы волосы, да, да, да. э, клали пластины на грудь, чтобы грудь была плоской. Плоская потом были времена, когда были в моде пышные женщины, Рубинс их описывал, да, писал картины и так далее. То есть это все-таки изменчиво. То есть на сегодняшний день в нашем современном мире это песочные часы. Песочные часы, да. Ну, песочные Потому часы почти были во все времена, я тебе скажу. Всегда почти носили корсеты, затягивали талию, но по той причине, которую мы с тобой назвали. Но что делать девочкам, которые не песочные часы? Правильно? То есть вопрос был таковой, что же сделать э, с фигурами. Э, и э, тогда есть основные типологии фигур. Да, вот основные, смотри, есть песочные часы, это кому повезло. Причем песочные часы, девчонки, кто меня слушает и кто, скорее всего, были на твоих марафонах, это не всегда худенькие. Все думают, что песочные часы. Нет. Марину Монро тоже была песочными часами, но она не была худышкой. Да? Да, да, да. Да. Да. Есть песочные часы, это более стройные, сухие такие, да, и есть кругленькие, то есть все называют восьмерочки, знаешь, то есть это что э, такое гармоничная фигура, это когда у тебя сбалансированы визуально плечики, как бы ты смотришь на девушку, у нее сбалансированные бедра, и плечи и на талии. Вот, все наши работы по коррекционным техникам и работы с фигурой направлены на то, что мы изучаем. Какую фигуру, какому, как сбалансировать, какой элемент одежды выбрать, чтобы эту фигуру сделать песочными часами. И вот теперь я прям такие советы, думаю, девочкам будет полезно. Например, есть фигура, когда широкие плечи, не хватает бедер. Что мы делаем? У нас огромное количество коррекционных техник, и мы уменьшаем плечи за счет, например, темного цвета. Или за счет надеваем жакет определенный, удлиненный, да, например, тоже темно цвета. А низ мы надеваем что-то более светлое. Это может быть юбка, она может быть цветная, может быть пышная, может быть с, с, с определенным декором, может быть с карманами. То есть вариантов огромное количество. Или может быть брюки, да, они могут быть более широкие, более узкие, но светлого тона, да? то есть это коррекция по цвету следующий элемент и потом мы можем конечно сверху надеть пояс если талия позволяет даже на пиджак надеть пояс то есть мы смотри мы всегда фигуру не можем рассматривать в одном элементе мы всегда и вот эту комбинаторику составляем вот почему многие девочки не могут одеться без джемейкера или без курса или без обучения потому что они видят себя с одной стороны вот вот у меня нет тали, все, все. А то, что у нее широкие плечи и нет попы, да? <свят> то есть это, это другой вопрос. Или как мне, как, что мне надеть, что появилась талия? Невозможно. Поэтому вот, э, вот эта комбинаторика, и, как своего рода, наука о фигуре. Например, следующий вот тип фигуры у меня. У меня очень сухой э, верх, да, маленький, хотя у меня не узкие плечи, у меня просто чуть не хватает объемов в груди. Да? И широкие додры. Например, у меня талия. 63, а бедра 103. Ну, это огромная разница mm -hmm. 40. То есть я даже если подчеркну талию, то попа вырастет в два раза, да? Вот. Mm -hmm. что, что я делаю? Я выбираю правильного фасона юбку, подчеркиваю талию, но наверх я надеваю многослойность. То есть одним из моих элементов, кстати, моего имиджа является, если посмотреть мой инстаграм, это различные пиджаки и жакеты, но у них чуть-чуть своя будет длина. Да, вот У каждого своя длина юбки, своя длина э, платья правильная, своя длина жакета. Дальше, есть фигуры у нас прямоугольнички. Что это такое? Это плечики, равные бедрам, но не выделенная талия. К ним идет такая рекомендация, как многослойность. То есть, например, они могут надеть сверху платье, да, завязать пояс, и сверху надеть какой-то удлиненный кардиган или удлиненный пиджак, который будет сам по себе. У нас, если, например, еще нет талии, то мы можем выбирать одежду, которая нарисована талия, силуэтные. Вот когда я своих девочек обучаю на всех своих курсах, я их учу смотреть на вещи не на себе, Смотри, вот самый главный принцип э, понимания своей фигуры: не рассматриваем себя. Я на курсах тоже не рассматриваю себя. Мы рассматриваем свои фотографии, мы рисуем на фотографиях свою фигуру. Мы э, фактически проводим, э, я тебе скажу, вот это единственное, наверное, я такое делаю. Это когда у меня есть математическая, математическая формула расчета своей фигуры. То есть с помощью определенной формы мы рассчитываем формулы. Мы рассчитываем, где есть твои достоинства, где есть недостатки, и как потом их исправить. Да? Я думаю, такую формулу. И мы в таблице рассчитываем фигуру, когда девочки трезво-трезво смотрят на свои параметры. И они понимают, где добавить, а где убавить. Да? И за счет этого они потом э, к своей фигуре, как вот в детстве, я не знаю, ну ты тоже, наверное, делала. Помнишь, мы куколок вырезали? Да. да. Вот мы вот точно такое делаем с девочками на курсе. И смотри, они смотрят на себя со стороны. Измерили свою фигуру, сфотографировали, фломастером нарисовали свои длинные фасоны. А дальше посмотрели, какая одежда идет да, картинки. И потом в магазине они уже понимают, как это все собирать между собой. А почему это нужно делать обязательно? Потому что в магазине, если девочка зашла, померила вещи, ей что-то не подошло, там не влезло, сразу стресс. То есть вот сразу шопинг превращается в стресс. И ей она говорит, я ничего не хочу, или мне ничего не нравится, или покупаю то, что, знаешь, как говорю, девушка в магазине покупает две вещи. В то, что влезло, и на что денег хватило. Но при этом она получает э, такой э, стресс, который потом, приходя, эти вещи ей не нравятся. Вот там был вопрос у тебя, вопрос, что делать, если вещи дорогие, но мне не нравятся? Ну, избавляться от, от вещей абсолютно нужно всем. Я не знаю, как их. Можно сдавать, дарить, благотворительность отдавать, но вещи, которые нас бесят или энергетически нам э, не подходят, мы должны очень смело от них избавляться. Особенно я э, работаю с аудиторией, наверное, как это не знаю, у меня постарше 35 э, это наши энергетические вампиры. Они у нас денег высосали, а теперь еще они энергию у нас забирают, когда мы на них смотрим. Вот, поэтому, ну, да. поэтому э, вот, э, не бывает простых решений. Не бывает. Бывает 40, вот, э, 48 типологий фигур. Почему я создала такой марафон по фигурам, потому что есть такие нюансы. Смотри, вот есть э, всего четыре типа фигуры, да, мы с тобой рассмотрели. Это прямоугольник, плечики прямые, талии нет. Это треугольник вверх, это широкие плечи, чуть-чуть меньше попа. Это э, треугольник вниз или груша, как у меня, широкие бедра, маленький вверх. И есть еще такая фигура песочная, Сейчас мы ее не трогаем, она у нас как бы идеально, очень мало встречала, кстати. И есть еще фигура, которую, вот девчонки там писали вопрос, у меня фигура яблока. Это когда талия расползлась. Но это фигура яблоко в молодости была кем-то тоже. Значит, Нам, когда мы да. изучаем это яблоко, мы ищем, к какой фигуре она имела отношение. И тогда даем такие же рекомендации, как, например, я даю либо треугольник вниз, либо треугольник вверх, либо прямоугольник. Да? То есть найти кем-то был изначально. Вот. Но есть под типы фигур. Смотри, это рост, это вес, это ширина кости. Это и есть еще такой нюанс, который девчонки, наверное, вообще никогда не знали. У нас есть высота талии. Смотри, у нас есть mm -hmm. короткое туловище и длинное yeah. туловище. У нас есть короткие ноги и длинные ноги. И вот когда ты все нюансы собираешь между собой, плюс у нас есть достоинства и недостатки. Например, длинная шея, короткая шея, большая грудь, маленькая грудь, широкая, большая попа, широкая попа. Там девочка писала вопрос, у меня, говорит, очень крупные накаченные икры и э, очень маленький верх вот я один вопрос помню потому что вот ей как раз нужно э, можно носить и юбки показывать эти игры если они красивые но наверх надевать многослойность то есть такая должна быть компенсация э, вот знаний по вот этой компенсации фигуры ты даже, знаешь, не идеально, а компенсировать все свои достоинства и недостатки. Вот таких вообще э, не существовало такого комплекса, поняла? Поэтому я его годами создавала, именно собирала по частицам, и это такой имидж-анализ прям своей фигуры. Ну, вот дам такой тоже совет девчонкам, потому что я же не могу сейчас за один час их научить прям э, талию потеркивать. Вот когда вы не знаете свои достоинства и недостатки, очень простой способ – украшайте свое лицо. Вот как мы с тобой накрасили губы, сделали красивые прическу, надели, сережки. надели сережки, завязали шар, надели берет или там. Вот, понимаешь, вот отвлекайте внимание от своей фигуры, если не знаете, что подчеркнуть, что добавить и что убрать. Это такой, знаешь, совет номер один, когда ты не знаешь. Слушай, супер, это прямо лайфхак, ради которого стоило эфир прямо провести. Отлично, да. спасибо, Лен. Да. Слушай, ещё следующий вопрос в связи со всей этой нашей обстановкой в двадцатом году. Эм... Лично я да. <смех> перешла на большое количество спортивной одежды. Я у меня, наверное, вот знаешь, чтобы не соврать, штук 8, наверное, спортивных костюмов, и хочется купить еще. <смех> у меня такая же ситуация. Что делать? Как вылазить из этой истории? Я, кстати, недавно увидела, случайно промелькнула реклама, как носить худи семь способов. Ну и кроме того, что там показывают, что худи можно носить как платье, еще как что-то, я уже там не помню подробности, но одна фотография была худи под пиджак оверсайз. То есть да. вот она такая вся... Не помню, что у нее было внизу, но я, <смех> я очень удивилась. Но это действительно смотрело очень э, интересно. Э, Белая худи сверху пиджак, и это было как-то вот знаешь не вызывало отторжения. То есть вроде бы казалось бы такие несовместимые совершенно вещи. В общем, расскажи немножко про спортивную одежду, как ее э, может быть притворять сейчас в современную жизнь, как ее носить и... Какие можно дать рекомендации девочкам, которые хотели бы внести в праздник в свою жизнь, Несмотря на то, что они бегают все время в джинсах, в свитерочках на плоском ходу. Как-то так? Ну, смотри, вот хороший вопрос свитерочки, как раз там девочки писали, что, говорит, я работаю, да. у меня только джинсы, свитера. Самый лучший вариант поменять на худи, да, потому что это тренд. И он сейчас смотрится, помнишь, как мы возмущались под дорогие платья, носили кеды, кроссовки. Мы привыкли. Да? Это стало мировым трендом. А, теперь худи, точно так же, спорт они уже прижились даже в офисах, со спортивными ботинками, кедами, вернее, с ботинками, с кедами, с кроссовками. И это дань времени, у меня самой появилось 6, я раньше никогда не носила, никогда в жизни, иначе не спортсменка. Так вот, это нормально, и я считаю, что вот пока наш глаз натренирован на такую моду, мы будем все это нормально воспринимать. Но это не факт, что это останется с нами надолго. Это сегодня такой тренд. Что я рекомендую? Если вы уже пошли в спорт одежду, выбирайте ее просто более цветной и яркой. Что хорошего в спортивной одежде? Смотри, тут же есть тоже фишка. Спорткостюм на самом деле полнит любую женщину. Опять что? Выигрывают худышки, которые носят короткие спортивные костюмы, если у них есть плоский живот. Ну, мы с тобой такое вряд ли наденем, да? Поэтому мы можем за счет цвета, за счет интересных моделей, за счет красивой обуви и, опять же, вот этот тренд, что на худе носят пиджак. Он сейчас вошел как в бизнес-стиль. Но я не Думаю, что он надолго задержится. Но если даже надолго задержится, то это хорошо, потому что не видно под ней фигуру. То есть э э девочки полненькие опять проиграли а стройные худышки выиграли. Но поверь, мы этого найдимся. И смотри, это мы, ты говоришь о жизни обыденной, да, ежедневной. Но мы же сегодня тоже очень социально активны. И ты делаешь фотосессии, ты выходишь на свои выступления, и у многих людей осталась тоже жизнь вживую. Многие ушли онлайн, но мы возвращаемся. И станет очень острый вопрос, а как красиво вернуться, сделать фотосессии, как себя презентовать как бренд, и сейчас ко мне, ты поверь, что во время карантина, когда он закончился, у меня на шопинге количество людей увеличилось, потому что люди сидят дома, э, во-первых, им надоело все, что они есть, во-вторых, они чуть поправились, и, в-третьих, они эмоционально подкисли, а одежда — это способ это да. поднять свой эмоциональный заряд. Раньше все носили джинсы и свитерочки, сейчас все носят спортивные костюмы и худи. И будут личности, которые будут искать свой индивидуальный персональный стиль, и будут знать, как себя правильно одевать. И поверь мне, что э, от того, что просто все бренды, вот я же вывожу на шопинг, все бренды сейчас стали делать спортивные костюмы, которые раньше никогда не делали. Но это не значит, что ты у них не сможешь купить красивого костюма или юбку, или брюки. И они же сразу придумают, как вот худи сочетать с юбкой, например, очень хорошо смотрится, да? Или, например, надеть на какой-нибудь, знаешь, как очень тоже есть такой тренд моды. Ты берешь бельевое платье, типа такая секси, которую мы раньше надевали с какой-нибудь кожаной mm -hmm. курткой или с пиджаком, и сверху на него надеваешь худи и модные шузы. И смотри, в чем фишка. Ты смотришься молодой, красивой. Но! Это более молодежный вариант. А девочки постарше в этом могут смотреться не очень э, красиво. И если она выбирает для себя быть э, дорогой, персонализированной, статусной, то она наденет что-то другое, и девочка молодая, 20-25 лет, классно будет в худи смотреться в этом платье, а девочка постарше будет смотреться в своем. То есть, понимаете, каждому свое персональное стилистическое решение. Вот там задавали девочки, как выбрать свой стиль по возрасту и по работе. Да. А, и по фигуре. Есть технология выбора стиля по фигуре, но я ее не приветствую, потому что, когда ты знаешь свою фигуру, то любое худи, которое в моде не появилось, ты сможешь выбирать. Вот девочки, которые изучили себя, они очень хорошо читают моду, и они четко понимают, ой, это не мое вот эти безумные пиджаки с крупными плечами, я буду искать и ждать что-то другое. А вот стилистические решения выбираются под жизненные задачи. И если у девочки стоит задача «бизнес», то поверь, все равно в нашей голове установки не поменяются так быстро, то мы будем э, смотреть, вот допустим, ты будешь про бизнес говорить, да, я не говорю про звезд, с которыми ты общаешься, ну, ты будешь общаться с деловым мужчином, например, юри... мужчиной-юристом, тебе надо решить какой-нибудь вопрос по наследству, придет тебе в худе и в кроссовках, или придет тебе в деловом костюме, в том же брионе пусть или в любом, скажи, пожалуйста, твой мозг или твоя интуиция, кому больше будет доверять? Ну, э, тому, кто придет в худе, я точно удивлюсь. Что? <laughs> Это будет абсолютно ну, обозначено. Я подумаю, ну, наверное, какой-то легкомысленный... Конечно. Ты, ты, ты потратишь свою энергию, и твой мозг потратит на энергию, на сопротивление, и тебе нужно будет ему доказать, что он крутой юрист, понимаешь? Нет, да, конечно. время и деньги, и энергию. Может быть, он сто раз крутой юрист, но вот у меня муж там адвокат, юрист, он в жизни не оденет худи, потому что он консерватор. Да? То же самое мы говорим про девочку, да, там меня, ну, например, я могу ходить в худе, но если я приду читать лекцию, понимаешь, а мне там 45 лет в худи и в кроссовках, я думаю, что женщины, которые видели меня в Инстаграм, они подумают, наверное, что-то с ней с кукушкой появилось, понимаешь? Потому что подсознательно для себя, смотри, для себя мы стремимся к комфорту, а для других и другие люди все стремятся к гармонии и красоте. Поэтому будут обращать внимание на красивые фигуры, на правильно собранные комплекты, на идеально одетых людей, потому что наше подсознание только таким доверяет. А на сам... то, что вам будет глаз, да. А да. очень, очень важно. Да, Леночка, и я тут очень благодарю тебя за то, что ты создала такой курс, и что ты действительно учи учитываешь все нюансы по поводу именно гармонизации внешнего вида, потому что я считаю, что любого человека можно одеть привлекательно. Да, Вот да. там был вопрос от женщины, что она долгое время работает в государственном учреждении, ей надоели деловые костюмы, какую бы ты могла э, дать ей рекомендацию, чтобы она и выглядела представительно в, в своей организации, и, и чтобы... Как, от, как можно от этого уйти? Она уж точно худе не наденет. А, смотри, Анечка, у меня была такая девочка именно с го, э, государственного учреждения, и, по-моему, даже сейчас ко мне пошла и собирается на курсы миджмейкеров. Скажу так, а, у них общий фон одежды очень грустный, и девочки, находясь в этой организации, они просто в априори не могут быть выпрыгнуть э, в другую одежду. Когда она идет учиться, она начинает первое менять цветовые решения. То есть она, например, оставляет свой костюм, например, серый унылый, к примеру, но она покупает более яркую блузку, начинает работать с аксессуарами, надевает шарф, более яркие цвета. Затем она уже начинает покупать другого цвета костюма. Потому что если нет строгого дресс-кода прописано, что такое строгий дресс-код? Это когда вот такая книга, и вам прописали конкретно, какого цвета у вас даже колготки должны быть. Есть да. такие компании, они вводят этот дресс-код, чтобы уравновесить, ну, чтобы люди только работали, не отвлекались на одежду. Потому что мы одеваем и об других людей и чем красивее вокруг нас люди, чем интереснее вокруг нас окружение, тем лучше мы выглядим. Понимаешь? Если ты попадешь и будешь жить в Лондоне, работать в Лондоне в какой-то тусовке, ты рано или поздно будешь покупать красивые вещи в том, что ходят они. Это, это мы заряжаемся от других людей. Поэтому девочки в госучреждениях обязательно нужно либо отслеживать красивые журналы. Смотрите, для всех сейчас даю совет, он, конечно, не такой тонкий, как свою фигуру одеть красиво, но если вы хотите научиться одеваться по-новому, вам нужно начинать собирать красивые картинки. Поверь мне, что если ты задашься своей аудитории вопрос, у кого есть модные журналы, кто подписан на модных стилистов, блогеров, кто смотрит, как одевается, там не знаю, Тина Канделаки, знаешь, я тебе скажу, твоя аудитория половина ответит нет, потому что когда человека волнует какой-то психологический вопрос своего личностного роста, он не следит за тем, как он выглядит, а если он начинает фокус внимания переводить на красивые вещи, он у, на... у нас же мозг обучается одеваться. Я в своем инстаграме писала, я мозг обучаю одеваться. Если ты в свой глаз да, вставляешь красивые картинки, вот карты желаний, или, э, как... есть медитация, тогда, есть настрой на будущее, да, картинку будущего, то же самое с одеждой. И все это с тобой начинает происходить. Поэтому девчонки в государственных учреждениях, я сама преподавала в университете, 16 лет сейчас посмотрела на фотографии, думаю, слава богу, это ушла. Это унылая-унылая ситуация. Понимаешь, я не против никакой работы, но когда ты вокруг себя видишь унылых людей, твоя одежда становится унылой. И только ты способен ее изменить. Поэтому начинаем с ярких украшений. Даже губы накрасить, уже что-то изменится, понимаешь? Даже сережки начинать носить, яркие аксессуары, если ты не можешь, например, там, красный, яркий костюм. Понимаешь, вот ей с этого нужно. Там еще был вопрос: что если холодно, что делать? Вот смотри, я тоже очень мерзляка, я абсолютно своим трендом использую любые теплые пиджаки. Я не ношу свитера уже давно. да? Я надеваю какой-то теплый гольф, например, это платье, у меня к нему очень много пиджаков. Это уже становится теплее. Если совсем холодно, я наблюдала, стильные люди, тоже вам выдаю секрет, но это я даже где-то подсмотрела. Они в холодное время носят под костюм термобелье. То есть можно выглядеть стильно, поняла, не в холод, но просто покупайте себе термобелье, которое их, ну, просто люди не видят, поняла? Тоже да. такой совет. Вот, поэтому девочки с, с, с учреждений обязательно начинать собирать красивые журналы, картинки вырезать, делать свой мудборд. Я тебе скажу, что очень многие, кто приходит учиться, вот сейчас мне тоже написала одна героиня, говорит, хочу к вам учиться, потому что, когда начинают становиться стильными, девочки позволяют себе менять профессию, жизнь, находить там новых мужей и так далее. Потому что, ну, как, знаешь, по шапке, как есть такая поговорка, да, герой по шапке, да, вот каждый, когда она видит себя красивой, то она понимает, что она достойного большего. Именно поэтому я хочу, чтобы твои девочки, знаешь, они не просто своим личностным ростом занимались или худели, но они еще все становились визуально красивые, понимаешь? Да, сто процентов. У моих девочек, у меня девочки самые разные, чудесные, поэтому я тут не соглашусь, что они прямо не следят за модой, вот. Не-не, но... я говорю про... про журналы. Ты задай тоже такой вопрос. Ты просто увидишь, я не говорю, что следят за модой, я говорю именно, что накапливают вот эти вот картинки, с красивыми э, луками, поняла? Вот увидишь, 50% ответят нет. И вот даже сегодня в твоем посте писали, Аня, спасибо, что ты затронула этот вопрос. Мы об этом даже не думали, понимаешь? Ну хорошо, хорошо. Ну, я просто насчет процентов не уверена, но окей. Так, хорошо. Я хотела тут важный вопрос. Сейчас, сейчас. Ну вот, э, а, ну давай еще, может быть, про большой живот, как его скрыть, да, что можно, какие применить э, приемы, и еще про одежду, как про профессиональный дресс-код, когда человек работает медсестрой или врачом, mm -hmm. под халатом все равно не видно, что он надето, или вот парикмахером удобно в джинсах, в свитере. как можно, что можно с этим сделать? Смотри, давай тогда э, сразу дам тоже такую большую пользу. Какими техниками, то есть по по типу определения фигуры и есть определенные инструкции каждую фигуру, как провести песочным часам, это я уже говорила. да Мы даже с тобой подготовили такой гид по фигурам. Дальше, смотри, есть коррекционной техники, они очень достаточно просты, если их выучить. Но они состоят всего из двух линий. Смотри, чтобы твою фигуру сделать идеально, нам нужны две линии. И в них нужно разобраться, как их правильно размещать. У нас есть линия горизонтальная. Все, что касается горизонтальных линий, я прям там подробно описываю на курсе, что такое вот воротничок, какие сережки, какой какое там как этот короче, рукав, все это какие линии, да? И вот линии горизонтальные, и это даже рисунок на ткани, они увеличивают объем. И вот, к примеру, я тебе привожу по, по пример. Пояс, пояс является горизонтальной линией. Девочки хотят сделать тонкую талию, надевают пояс и увеличивают себе талию. То есть даже у тонкой талии пояс увеличить Но тонкая талия позволяет это делать. А если есть животик, то это категорически нельзя делать. А вертикальные линии, да, они сужают, строят и так далее, да? то есть делают нас более стройными. И вот зная вот эти линии, ты начинаешь, когда смотреть на одежду, собирать свой комплект, ты понимаешь, какой длины у тебя должен быть пиджак, например, да? где разместить пояс, да? какие длины должны быть украшения. Так вот у девочек с животиками основная моя рекомендация никаких горизонтальных линий не размещать на животике а именно поясов именно знаешь заканчивается как раз вот пиджачки свитера брюки на линии животика ее нужно пройти по-любому и что очень помогает размещать вертикальные линии что я советую девчонкам крупненьким именно удлиненные например платья туники или рубашки и сверху удлиненный кардиган и таким образом мы создаем цветовую вертикаль. Они, а наверное, понятно, что я уже как не, не знаешь, мы, конечно, слайды рисовать ты понимаешь. Мы с тобой об очень сложных вещах, сами таких прям нюансах, знаешь где фактически как доктора, знаешь, и, например, удлиненный кардиган, например, надевает светлую тунику, рубашку удлиненную, то есть проходит зону животика, за счет этого вытягивается рост и одевает удлиненный кардиган, за счет этого она становится вытянутый силуэт. А вот там еще была девочка с вопросом, я маленького ой, я очень худая, высокая. Вот этой девочке как раз максимально многослойность когда она максимально горизонтальные линии добавляет. Да? То есть длинная uh -huh. рубашка, какой-то короткий жакет или короткий пиджак, короткая куртка, либо пояс. Да? То есть вот, вот эта игра линий, это называется принцип зрительных иллюзий. Он взят uh -huh. из художественного творчества и перенесен в имиджмейкинг. Ань, вот эти знания, которые я даю, я тебе скажу, почему их мало кто вообще знает, это из учебника 1978 -го года. А, у нас уже не преподают так кройку и шитье, а, и нету такой сейчас профессии, да, уже многие профессии-то исчезли. И я этот учебник пыталась найти, он у меня прям в таком старом виде, я из него создала курс. А новых его не напечатали. поняла? Поэтому вот эти все я рассказываю таким простым языком, чтобы стало понятно девчонкам. Что касается доктора, вот у меня вчера как раз была доктор на консультации. Guarantee. Э, это невозможно исправить на работе, но чем девочки восхищаются, то есть чем они вдохновляются, потому что одежда это способ вдохновить себя. И как раз она пришла ко мне, изучила свои цвета. Она говорит, я хотя бы начну носить цветную одежду. А это, ты помнишь, если ты доктор, что украшаем? Лицо. Это помада, украшение, может быть, браслеты, шарфы, интересные очки. И она говорит, я сначала хотя бы с цвета начну потом покупать цветную одежду, чтобы после работы переодеваться, чтобы вдохновлять себя. Цвет – это вдохновение. Поэтому если ты не знаешь, как себя возбудить, вот сейчас в такое грустное время, когда мы там иногда впадаем в транс, начинай работать с цветом да, тоже. Ой, тут да, Лен, подожди. Да. да, вот тут вот вопрос э, пришел, по цветам сложно. Я тут хочу сказать, что вы можете пройти опять-таки курс у Лены, узнать ваш цветотип, да, это так называется. Да. И вы будете знать, какие цвета идут в вашей коже, вашему лицу, вашим волосам. И даже если мы говорим о врачах, да, то тут можно же выбрать и фасон халата, например, цвет э, медицинский одежды, потому что сейчас не все белые халаты, не а кому-то, допустим, подойдет розовый цвет, а кому-то этот розовый цвет категорически не подойдет, но подойдет голубой и так далее. Можно даже с этими вещами играться. Вот. То есть я думаю, что... И ты правильно говоришь, действительно, можно очками украшать и ну, помада, там, макияжа тоже. Ну, просто не, не всегда врач может да, носить да. помаду, потому что да. маска, которая... Бывает, ну, смотри, мы, мы не можем врачам давать рекомендации, э, как им выглядеть на работе. Вот я от этого отшла, потому что ну, я э, просто сейчас понимаю эту ситуацию, и даже уже у меня нет э, знаешь, никаких рекомендаций. Но я очень рекомендую девочкам, врачам, что у меня очень много архитекторов, врачей Училась почему-то, художников, знаешь, которые даже художники из профессии художники пришли учиться для себя. Э, быть красивой после. Вот когда она составит себе гардероб, который вдохновляет, потому что иногда грустная эта профессия врач сейчас, да? она одевается, она себе поднимает настроение. Потому что, э, смотри, э, одежда это для красоты, для самовыражения и для настроения. И ты спрашивала про деловой дресс-код. Я хочу сказать, что какой бы ни был дресс-код э, деловой, все равно, э, если нет описанного дресс-кода, девочка должна идти за своей внешностью. А внешность у нее может быть либо романтическая, либо драматическая, либо экстравагантная. И она может все равно покупать, например, украшения, платки, сумки, которые подходят ее внешности. То есть мы исходим в создании имиджа из двух очень важных вещей, если я уберу фигуру в сторону. Потому что фигура – это техническая часть из эмоциональной, наполненную цветом, и из жизненной задачи, что я хочу в жизни получить, как мне нужно одеться, чтобы это получить от жизни. Если я хочу любовь, я одеваюсь в любовь. Хочу быть успешной бизнес-вумен, я выбираю бизнес-стиль. Если я хочу быть социально активной, вот как ты там такой сейчас легкая, я выбираю социальный стиль, худи и так далее. Если я очень творческая, я выбираю что-то творческое. И второе, из чего я исхожу, а подходит ли это моей внешности? Вот подходит ли мне этот деловой костюм или он меня изуродает, Подходит он моей энергетике или он меня забьет, понимаешь? Поэтому очень важно женщины вот по частям себя собирать. Смотрите, здесь очень много вопросов, Лена, когда очень классные гольфы шикарного цвета, где в Украине можно купить вверх такого цвета, как у вас. Я покупаю, ну я в основном в Стамбуле одеваюсь, но Massimo Duty в Украине есть, там бывают цветные гольфы всех цветов вот. и самая хорошая цена и самое хорошее качество. Здравствуйте, если удобно в джинсах. Чем их можно заменить? Ну, сейчас спорт-костюмы и кожаные брюки, но ну, мне, правда, немножечко кожзам, но у них они немножко преют, знаешь, извините. Да, очень комфортно да. Да. Да. Да. Ну, я думаю, думаю, юбка. Ты знаешь, если девочки носят джинсы и брюки, они никогда не согласятся на юбку, понимаешь? Поэтому э, очень хорошо смотрится вместо джинс. И, кстати, мое наблюдение. А, такие леггинсы, знаешь, или такие брючки узкие, а, плотные, как иначе «Смука, женщину не корми, все равно в лосины влезет». Они, между прочим, все ходят. Типа лосин, но только плотные, там, может, со стрелками. Ну, конечно, таки, да. да, да. У меня тоже, хотя у меня такая попа не маленькая, но очень в них красиво и сексуально. Ну, и можно что-то удлиненное, там уже смотрим по типу фигуры. Тут был вопрос по стоимости курса. Смотри, Ань, я скажу тогда, да, что... Скажи, я хотела сказать как раз, давай перейдем к подарку, давай тогда ты уже и расскажи. У нас мы, мы я для специально ну Аня приготовила марафон э, идеальный силуэт, да, или семь как корректировать фигуру с, с помощью коррекционных техников или «7 шагов к идеальному силуэту. И вы можете на моем топ-линке сразу перейти в группу Телеграм, где подробно ознакомиться, что мы там даем, то, полностью полностью что будет на этом курсе. Это это марафоном называется Аня, но на самом деле это целый курс. Это курс, который у меня даже проходят профессионалы, которые учатся в других школах, потому что более подробного э, нигде не найдешь. Я тебе тоже... — Обязательно пойдите к Лене и познакомьтесь с этим курсом, он очень крутой. — Да. А девчонки могут, если захотят получить... Я приготовила очень крутой чек-лист, но я им не смогла показать, где прямо по фигурам рассказываю, какое платье выбирать. Почему мы этот чек-лист приготовили? Потому что ну, у нас с Аней была такая идея фигуре давать платья Весна же, сейчас 8 марта, и кто этот чек-лист хочет, вы можете написать мне лично хочу, и я вам э, не в директ хочу подарок. И мы прямо в директ, я вам вышлю э, этот чек-лист. Он ну, красиво оформлен. так, так. Э, Вопрос. А юбка наличие женской энергии? Э, э... Да один а, из моих вопросов. Наверное, меня покидают помидорами, но если ты родилась женщиной, я считаю, что у тебя женская энергия, она внутри, неважно, в юбке ты, в платье, если тебе юбка придает силы, окей. я, например, и шикарно смотрюсь и в юбках, и в брюках, и не теряю ни своей, ни женской, ни своей мужской, у меня очень сильная мужская энергия, и за счет этого, за то, что я признала свою энергию, я нравлюсь абсолютно ну всем кому мужчинам нравлюсь я нравлюсь им такая как я есть поэтому я если вам юбки не тащитесь вы от них вы в них будете знаете, корявенько смотреться. Поэтому, кстати, я сейчас расскажу, Анечка, очень интересный момент. Спасибо про юбку. У меня в марафоне есть такой очень крутой пункт, он называется «Идеальная деталь твоего гардероба». Когда я рассказываю, что такой фигуре, ее можно назвать женщина юбка, другую фигуру – женщина брюки, женщина туника, женщина костюм и женщина платье. И вот этот вот, как образуется стиль, ты берешь, когда ты знаешь свою фигуру, называется то образующие элемент, да, ты ее вы... выбираешь, вот это тебе идет, и вокруг него выстраивается весь гардероб, тогда появляется определенная логика, тогда фигура складывается уже гармонично. И вот, девчонки, кто хочет узнать как бы свою идеальную деталь гардероба, деталь, она и является стилеобразующим элементом, понимаешь, то, в принципе, приходите, я тебе скажу честно, мне брюки не идут, и джинсы не идут, но я их ношу, потому что я ношу костюмы, и я их презентую красиво. Но идеальная моя фигура, идеальная, она в юбке понимаешь э, в и тогда я понимаю что когда мне надо выглядеть вот прям сто процентов идеальной я могу одеться э, так как я умею круто а если я могу и худи носить и в нем тоже выглядеть круто потому что я понимаю что в этом я произвожу вот такое впечатление понимаешь? поэтому девчонки будут учиться создавать идеальный образ а он Ань, будет может быть один в разных цветовых решениях, в разных э, комбинациях э, материалов и так далее. Ну вот э, идет каждой фигуре одно какое-то идеальное платье, да, или одна какая-то идеальная юбка, идеальной длины. Вот как бы... Вот... Очень интересная идея, да, потому что я подумала, что действительно есть же девочки, которые выбирают, например, только платье носить. У меня была такая очень история, которая меня, знаешь, просто шокировала. Она была очень много лет назад. Я проводила там тренинг, и этот тренинг был на природе. И, знаешь как, задание всем, вот, прийти на этот тренинг все в спортивных костюмах, там, или в джинсах, брюках, потому что будут разные там мероприятия упражнения. и упражнения. одна девочка говорит, у меня нету брюк, у меня нету спортивного костюма. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот у меня только юбки, знаешь, и это тогда меня прямо... «Разорвал! больше было? Что? Бывает такое, да?» Да, я думаю, что так бывает. И эта идея, меня прямо так впечатлила, что я стала обращать внимание на то, как люди одеваются, действительно, какие предпочтения у них есть в одежде. Я ответ на твой вопрос про худи. Все ли будут носить? Не все. Ну конечно, Кто останется верен себе? понимаешь? И э, тут есть вопросик такой, э, как вам написать? Скажите, пожалуйста, э, ты делала, она делала в посте, в посте ссылку на меня, да, на да, мой аккаунт. Да. Вы можете нажать э, на меня, на Елену Штугрину и перейти в мой аккаунт и написать мне смс в личку и э, зайти в топ-линк. Я... мы сохраним этот эфир, а, более, не, да, я в комментариях дам еще раз ссылку на тебя. Скажи, Лена, Давай. по стоимости, сколько стоит твой марафон, потому что мы все про него рассказали, кроме цены. Цены. Э, смотри, э, у нас там спеццена для тебя сделана. На самом деле, этот марафон стоит, по-моему, 99. Для моих подписчиков. твоих ага. подписчиков и подарок 8 марта. марта. Если, я сейчас сто процентов не ошибаюсь, он, по-моему, будет стоить 49 долларов. Аня, я прошу прощения, знаешь, потому что себе сделали, но ну, думаю, столько. Вот. Но в а любом случае видишь? в группе Телеграм есть и на, в любом случае есть э, бонусы к 8 марта. И э, э, Я могу еще пару слов просто в защиту этого марафона сказать или в, э, в уговор. Да? Он очень сложный. Я просто хочу тебе сказать, что если там девчонки захотят учиться по цвету, вот у меня там марафон есть такой язык цвета, где я круг, он очень простой, он художественный, он вдохновляющий. Но я э, объясню, почему твоей аудитории я дала сложные. Я знаю, что обучаюсь у тебя, они уже обучены к сложным, интересным схемам. И э, марафон по фигуре он математический. Мы сначала вычисляем фигуру с помощью формулы, с помощью линейки, сантиметра. Затем изучаем каждую деталь, плюсы и минусы. Я тебе более того хочу сказать, я после каждого марафона пересматриваю свой гардероб и меняю то же самое, составляю комплект. И дальше девочки в своем гардеробе находят то, что у них есть. Поняла. То есть мне иногда спрашивают, надо ли покупать новый. В своем можно собрать то, что есть. Понимают 100%, что никогда им не подойдет и почему. Потом они готовят картинки новых и имиджей, то есть что купить. И только потом они могут идти на шопинг и покупать свой идеальный гардероб. «Да, потому что бывает, что на шопинге как-то не так стоит зеркало, как-то свет, что-то меряешь, и вроде бы оно тебе нравится, приходишь домой, одеваешь, и оно сразу тебе не нравится. смотри, здесь даже не дело в том, что нравится нравится. Я же обучаю комплексно. Я обучаю и говорю о том, что они уже не покупают одну вещь, вот, нравится. Они заходят и находят в магазине свой комплект». То есть гардеробную капсулу, которая идеально сразу может собрать их фигуру. Вот почему клиенты на шопинге удивляются со мной. Да? Я говорю, я покупаю, мы где-то 20-30 вещей, это получается около 100 комплектов. И иногда бывает такой вопрос, ну часто бывает, а это так случайно получилось? Я говорю, ну да, это очень случайно, просто это 10 лет моего образования. И люди начинают думать, что они идеальны, у меня с разными фигурами прилетали, понимаешь? у меня XS было были большие вещи, и XA. И они, понимаешь, они начинают верить в то, что у них идеальные фигуры. Вот, понимаешь, это братан, это же огонь, потому что, э, ну, ты правильно сказала, да, что можно одевать, что налезло и на что деньги хватило, а можно это все просто изначально знать и какой э, размер тебе подойдет и другой просто даже не мерить и на фасон абсолютно, даже другой не смотреть. Абсолютно. Вот. Ань, и я действительно да. считаю, в любом магазине в любой ценовой категории можно найти вещи которые будут тебя по настоящему украшать вот правда ты еще знаешь чем, в чем фишка когда ты обучался вот я например когда прилетаю в Стамбул, да я иду по большому торговому центру и я понимаю что в этот магазин я заходить не буду и я не буду даже время клиента тратить, а как у нас девочки делают, чтобы Приходят, и Ну по мере это по мере еще то, понимаешь? И девочки теряют время, энергию, силы, а иногда и деньги. Ей иногда неудобно отказать, она покупает и никогда это не носит, да? Ты ищешь вопросики какие интересные? Да, я ищу вопросы, я читаю, я тебя слышу, но я ищу какой бы еще вопрос задать, потому что все каждый вот знает что-то свое спрашивает, но мне кажется, что мы уже на эти вопросы поотвечали? Я думаю, что я еще смогу вопросы просмотреть и на часть вопросов написать ответ. Не на все, конечно, Анишка, потому что у тебя огромное количество вопросов. Спасибо твоей аудитории, такой интересующейся. Да? Вот. Но какие-то на часть вопросов я, конечно, отвечу. Да, но смотри, я еще могу сказать, у девочек по имиджу и стилю. То есть э, фигура нужна к вот тем, кому нужна именно техническая часть, кто чувствует, что э, все, вот не могут ничего для себя купить, им хочется очень красиво научиться одеваться. Но это не значит, что не стоит там поработать с цветом или поработать с стилем. Но первый шаг в любом случае, какой бы девчонки ни начали, э, у имиджа нет, э, ну, пусть будет так, у моих курсов нет отрицательного результата. Понимаешь, это непросто, это все равно придется себя поломать, придется голову поломать, да? придется избавиться от некоторых вещей в гардеробе. Но результат он будет радовать, и девочки наконец-то марафон по фигуре он такой, правда, правда о себе. Знаешь, вот такая вот, когда ты знаешь там, что происходит: девочки делают фотографии свои в купальниках и рисуют свою фигуру, делают 50% худеют. Только потому, что сделали свои фотографии, <смех>, понимаешь, и посмотрели, сказали все, все, и просто вот знаешь, просто взяли себя в руки и прямо вот такой эффект. Видно, вот, ну, посмотрели, говорит, все, хотим быть немножко другой. Вот, поэтому я считаю, что это для смелых, для сильных и кто хочет реально уже разобраться в своей фигуре. <связь> да, да, уже будем тогда заканчивать. Девочки спрашивают, что сначала купить вашу книгу или пройти курс? Э -э я считаю, что... В любом случае нужно подписаться на меня. Я рекомендую курс, а книгу можно купить в любой момент, потому что это учебник по имиджу и стилю, который уже комплексно, понимая создать может имидж. Лена, у вас в шапке профиля только ссылка на телеграм-канал топлинка, к сожалению, не нашла, где можно посмотреть информацию. Вот прямо на телеграм-канал вы попадаете на марафон, уже прям в группу. Там уже все описано. Да. Спасибо за, за вопрос. Или напишите Лене в директ, и она ответит на ваши вопросы и вышлет вам вот эту презентацию, которая очень ценная. Я прямо вам рекомендую. Я сама рассматривала с большущим интересом. Она очень интересная, и там вы получите уже много рекомендаций. Я еще Лена, знаешь, хочу тебе вопрос задать? Вот там Давай. был вопрос, когда девушка говорит, что я, когда надеваю дорогую одежду, я прямо чувствую себя комфортно, у меня спина выпрямляется, и все так вот чудесно и замечательно я хочу тебя спросить какую одежду выбирать чтобы она, возможно она была бы очень доступной по цене но при этом чтобы она выглядела дорого вот какие есть рекомендации потому что я знаю что можно одеваться в одежду которая будет радовать глаз человек будет выглядеть стильно при том что она там совершенно доступна по цене на что обращать внимание Смотри, первая моя дорога — это цель и цвет. Вот, например, я хочу быть сексуальной, я выбираю красное платье, которое мне подходит. Вот, например, я сейчас стал носить сине-фиолетовые цвета. Моя цель — комфорт, но красота. Вот это платье на мне да, Вот оно стоит 10 долларов. Я когда в нем выхожу, понятно, что у меня украшения дороже стоят, которые на мне и там сумка, да, около тысячи, да. И э, суть в том, что одежда, она лично человек, другой человек, который на тебя смотрит, не понимает, дорого это стоит или дёшево. Всегда дорого смотрится, если у тебя дорогие, хорошие аксессуары, ты удорожаешь свой, а именно обувь, сумка, украшения, шарф. Дорого смотрится, если ты используешь пиджак, он всегда удорожает вид. Да? Я вот там любое платье, на любой недорогой вариант могу одеть дорогой пиджак, будет дорого смотреться. Хороший пояс, да, если мы хотим удорожать имидж. Очень дорого, Аня, всегда смотрится в образе женщины. Хорошая прическа, вот как не избегай, дорого женщина выглядит, когда она холёная. Это лицо, прическа, хороший макияж любой недорогой образ удорожает дорого смотрится новая одежда, вернее в хорошем состоянии, да? вот что еще может удорожать образ и хорош и очень хорошо смотрится многослойность. У меня сейчас был такой шопинг, я его еще не выставляла, я сделаю пост. Я одевала девочку в Стамбуле в массивной дуте, это дорогой коуч. После моего шопинга она подняла сразу свой чек. Я делаю ее на скидках, Аня, но я делаю такие красивые дорогие цвета. Скомплектовала: темно-синий, глубокий зеленый, бордовый, красный. Использовала пиджаки, что вот, ты не представляешь себе. Она вот сразу говорит: Лена, спасибо тебе за шопинг. Мы, мы мужа ее одевали, они с Москвы сами. После того, как я переодела мужа, она влюбилась в него и осталась за ним замужем. Если серьезно говорю, потому что у них был вопрос о, ну, там, об отношениях. увидела его с другой стороны. Вот одним шопингом я решила две проблемы. И ее задача была повысить свой персональный статус. То есть, когда она увидела в отражении другую женщину, она поняла, что она стоит дорого понимаешь? А девочки, которые одевают дорогую одежду, могут себе это позволить. Это уже, знаешь, как оценка своих достижений. Я только за это э, рада, потому что у меня есть очень много э, дорогих, ну, бо богатых, успешных подруг, но они, не все люди понимают, что это вещь такого вида, это дольче Габана за 2000 долларов, понимаешь? 90% населения считывают только общую картинку. Как это сочетается между собой? Гармонично ли смотрится? Подходит ли этому человеку? Подходит оно ему, по возрасту, да? то есть, вот дорого это когда ты умеешь себя в недорогой вещи правильно, грамотно преподнести. И еще, ты знаешь, Аня, есть такой лайфхак, наверное, он у меня тоже развился с годами. Я теперь уважаю всех людей, знаешь, несмотря на то, как они одеты, потому что ко мне приходили разные клиенты, выглядели они не очень, но я их переупаковывала, да, потому что есть люди, у которых есть деньги, есть достижения, но они не, не умеют себя выразить. И вот когда ты внутренне просто красиво одет, ты уважаешь других, то ты сам вызываешь уважение. Это уже с точки зрения, наверное, того, что мы транслируем эм, свои поведением, да, вот как бы у меня вот это. раньше же говорю, когда начинала учиться, я могла там, ну ты поняла, знаешь, как имидж-анализ, вот это не так и это, это там то то то. Сейчас это ушло. Сейчас я вообще не не оцениваю людей, не обсуждаю. Но если человек ко мне приходит, то я Прямо сразу вижу будущее его и вижу, как ее можно сделать красивой. Да, кстати, кто, кто, да. кто ко мне проходит на марафон, девочки, я сразу говорю, я безжалостна. И если вы придете и будете там будут выставлять ваши вещи, я сразу говорю, что выкидывать. Потому что я всегда говорю, что я не оцениваю то, как вы выглядите. Я смотрю, насколько вы себя недооценили. Я считаю, что каждый из вас достойно лучших вещей, пусть немного, но лучших. Леночка, еще один вопрос, обязательно хочу, чтобы ты на него ответила. Значит, девочка пишет, что мне 50 лет, вес 80 килограмм при росте 161 сантиметр, и она на матрице стройности поняла, докопалась до причины своего лишнего веса, что она всегда хотела быть весомее, чтобы она всегда хотела иметь какое-то там внушение для э, окружающей аудитории. да? И вот она сейчас занимает высокую должность. Да? А, вот, я директор небольшого агентства, и мне необходимо быть да? Вот заметнее и солиднее. Как при помощи одежды решить эту проблему? Как внушать? Как быть солидным, весомым, но при этом гармоничным внутри? Да? Для того, чтобы э, не призывать к себе лишний вес, для того, чтобы выглядеть большим и грозным, да? как при помощи одежды а, можно а, это ну, это вопрос, кстати, как быть весомой, скорее всего, в зоне твоего влияния психологии тут мы Конечно, это, это мы работаем, на матрице как... прорабатываем. Да, а вот при одежды, одежды, и все их боятся, Как да? при помощи одежды, например, человеку выглядеть Я э, считаю, таким? Я что ей нужно именно, действительно, вот ей нужно на марафон, э, как одевать свою фигуру, она должна надеть свою фигуру, одеть красиво и убрать все тяжелые тяжелые, э, темные цвета. Хотя они придают весомости и э, придают солидности. Но смотри, если девочка одевается в темные, в черные, кутается и прячет свой вес, значит она не уверена в себе. Если она переоденется в более светлую, дорогую гамму, сработает с аксессуарами, то будет видно, что она в себе уверена, несмотря на ее крупные формы. Причем крупные ей нужны украшения, крупную сумку, чтобы она на фоне вот этих иллюзий смотрелась стройнее. И тогда люди будут видеть ее э, светлоту, поняла, и будут понимать, что она не стесняется э, своего веса, поним, понимаешь? Тогда у нее будет весомость за счет ее характера, потому что э, если человек хочет за счет солидности, имея крупную массу, еще и вещами добавить, ну тогда есть сто процентов, что она в себе сомневается, понимаешь? Тут вопрос наоборот, Лен. Как, вот давай я по-другому его сформулирую. Да. Как хрупкому человеку выглядеть солидным при помощи одежды аксессуаров? Хрупкому? Да, э, смотри, и крупному, и хрупкому только с помощью многослойности. Никогда не носите простую одежду. Это многослойность, это обязательно пиджак, это обязательно рубашка, это может быть даже жилет. И если мы говорим о девочках совсем худой, сейчас очень моден стиль, стиль Дэнли, это рубашка, подтяжки, э, э, э, жилет, жикет, поняла? Это многослойность. Вот любой образ, когда мы хотим прибавить солидности, это либо цвет, либо много одежды. Понимаешь, как доспехи раньше же надевали, доспехи упаковывались. Вот человек для солидности э, должен выглядеть... Да. А, она, а если хочет, наоборот, быть открытой и понравиться там мужчине, то, наоборот, девочки раздеваются, понимаешь? А если хочет быть загадкой и понравиться мужчине, то нужно раздеться так, как бы одеться, что ты вроде раздета, но ты так упакована, что там у тебя где-то есть место, на которое можно посмотреть. Вот, понимаешь? Но э, еще раз хочу сказать, что если не хватает силы характера внутреннего, одевается в более темную одежду, тогда оказывает давление на других. Если у нее сила духа сильная, да, вот есть женщины-стервы, да, достаточно одного взгляда, то тогда им лучше носить светлые одежды за счет того, что они характером будут оказывать давление. Поняла? Здесь есть и имиджмейкинг, и психология. Вот Тут нужно посмотреть, эм, что, что, им, что им важнее. поняла? Вот. Я, я твой вопрос действительно перекрутила. Леночка, спасибо тебе большое. Спасибо. У нас наше время подошло к концу. Мы провели очень увлекательную беседу. Этот час пролетел просто как мгновение. Я всех приглашаю к Лене на марафон. Приходите, вы получите море удовольствия. Вы научитесь разбираться в одежде, в стилях, научитесь одевать свою фигуру и э, просто это Получите море удовольствия. Спасибо тебе. Спасибо, Лена, я тебе большое. Я очень с тобой встречаться, хоть и онлайн, но я слышала, ты написала новую книгу. Да, она выходит. Уже в России она. все, как только появится у нас, я уже в очереди. Почему-то с возрастом хочется светлые вещи делать, потому что они дают больше светлой энергии и очень омолаживают, поэтому хочется в светлые. Анечка, я тебя очень люблю. Спасибо тебе огромное. Я знаю, насколько тебе сложно в графике выделить время, поэтому мы обе несем большую пользу. Слушателям очень рада тебя видеть сегодня. Благодарю. И я тоже. Большое тебе спасибо. Увидимся на козиках. Да. Пока. Пока. Пока-пока.